Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов. Сегодня мы с вами продолжаем готовиться к Новому году и сделаем очень вкусную новогоднюю закушку из самой популярной рыбки – из селедки. Нам понадобится черный хлебушек, свежий огурец и свежая петрушка, маслины, селедочка, сливочный сыр, горчица, Шпашки и вот такой вот стаканчик для вырезания канапе. И сначала мы с вами нарежем хлебушек. В принципе, вы можете взять квадратные кусочки хлеба и нарезать их там просто на квадратике. Но мы сделаем по-другому. Мы возьмем хлеб и вырежем из них вот такие вот кругляшки с помощью стакана. Самое здесь сложное, это доставать кусочек хлеба из рюмки, но в этом нам поможет маленький ножик. И, кстати, 60% рыбы в России приходится на селедку, мойву и скумбрию. Это самая популярная рыба, которая продается в магазинах. Вот такие у нас получились кружочки. И теперь мы берем огурец и нарезаем его кольцами. Надо все готово, теперь мы можем собирать наши бутерброды. Нам нужно каждый кружочек смазать немножко сначала горчицей, а потом сверху сливочным сыром. Основы для бутербродов готовы, теперь можно. Все остальные ингредиенты Сначала мы кладем огуречек, затем селедку, затем лист петрушки и сверху маслину И скрепляем все это вот такой вот красивой шпажкой Если шпажки нет, можно использовать обычную зубочистку На самом деле селедка это не просто селедка, есть разные виды рыбы. Например, есть атлантическая селедка, тихоокеанская, это самая популярная, которая у нас продаются. Есть еще азово-черноморская, каспийская и беломорская селедки. Их встретить можно реже, но они тоже очень вкусные. Они все отличаются по вкусу, и если вы попробуете все эти виды рыбы, вы уже начнете в селедке разбираться. Смотрите, какая красивая закуска у нас получилась. Она очень легко готовится. Мы ее сделали буквально за 15 минут. Но выглядит она невероятно празднично. Мне кажется, она и на новогоднем столе будет хорошо смотреться. И если, например, к вам 1 января придут гости, вдруг, внезапно, вы можете легко и просто соорудить такую вот закусочку. Давайте попробуем. Жевать ее дольше, чем готовить. Слушайте, мне очень понравилась пикантная горчица, слегка солененькая селедка, свежий огурец. Это прям очень интересное, необычное сочетание. Я раньше такого не делала. Мне почему-то огурец все время использовала с красной рыбой, селедкой, не додумалась. Очень вкусно. Если хотите, можно селедки, конечно, положить побольше, горчицы использовать поменьше. Тут все дело вкуса. Нужно один раз приготовить, и вы уже поймете нужное количество ингредиентов. Обязательно готовьте это блюдо, делитесь своими отзывами в комментариях, ставьте лайк этому рецепту, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами еще увидимся. Пока!